Банде Гуру Падот Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Саходитам ванша калпатару ашкепасиндве вача патитаананг павне бхавешнаве бьюхо намо нама мукан кротивача лангпанглангхет гирим яткепатаманг банде параметаманамадама бринда Нараяна Намаскитта Нарунча Иванаруттама Девин Суравасватингевасам Татуджа Юма Кришна Кутупа Деша Гаурийя Патройшо Пракасанича Шадану Ракто Гуру Бхакти Юкто Бхакти સदा પ ભ भষ તथપद સવ ભરచત સ भત તહપन પ લભ ਦత ब મहा पરषત Пурнана Рагарасагарасару Мультихи Сарадхика Майкада Кипам Каруси. Сри Кришна Чайтана Прахунитананда. Сядью Итагадада Расива Сади. Гоурабхакта Винда. Сри Хари Кисна Хари Кисна Кисна Хари Хари Хари Рам Хари Рам Рам Хари Хари Азан уломь Вишам бару дижавару жуго дарм палоу, банде жагат приакару, Кришна, Кришна, Намами Ганьгита Бападупанкаям, Сура Сурайре Бандито Дипарупам, Муктинча Муктинча Дадада Синитам, Гори Ниранта Раби Буши, Тобама Бхагам, Нараяно Прияманангамада Похарам, Барана Сипурабхути, Вхаджави Шанатхам, Ваги Шаджасу Бадани, Лакшмириджа Сачавакшаши, Ясиастихидай Самбихит. Там нисингамахамджи, Харе Кришна, Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе मधुपेव्यो नमू नमहा कथंचित आस्रयाद जेशं साँ ओफी तद गंदभाद भावित। स्री चोईतन्य प्रभंबंदे बालो ओपी जदनो ग्रहाद तरेन्नाना मत ग्राहम व्यप्त सिध्धांत सारम। स्री चोईतन्य प्रभंबंदे। Балоупи ядану грахад, таре нанамато грахам, бхатхам седанто саграм. Говоря густие пути, сисила вакти седанто САРАСВАТИ такурпа хупад. Гуди сказал, что утвердится на пути читания махапрабу. Это называется подлинная проповедь. Горья Гошти Бхати Си Сиданта Сарасвати Гасвами Такур Павхупат. Парабхам Саджагад Гуру сказал, что утвердится в очароне в идеализме Си Ситадима Хапрабу, это есть подлинная проповедь. Это называется подлинная проповедь, если мы утвердимся в Учении Шичитани Махапрабху. Что такое Ачарон Шичитани Махапрабху? Что такое Ачарон Шичитани Махапрабху? Махапрабху хотел показать нам, как. Обрести абсолютное сокровище, величайшее сокровище сампати, как это все обрести, которое практически невозможно обрести. Саддан-бхакти, бакте према-бхакти, даже према-бхакти можно разделить на несколько частей. И вот даже према-бхакти можно разделить на различные части. Поскольку, может быть, в мире вакунтхи тоже может быть према-бхакти вайотхи. Тоже может быть према-бхакти. Пахлад Махарадж, у него тут же есть Прама Бхакти. Но главное, что Шичатани Махапрабху хотел дать нам, это самое уникальное, величайшее сокровище. Это зовется Браджа Прама. И также Браджа Прама это открытый термин, чтобы сказать более точно. Мы хотим сказать Гопи Према, которая очень трудно Кеш. Кеш значит Брама. шеш значит Ананта Дев. Они даже не думают, что это. Насколько это сокровенное. И поэтому это очень редчайшее. Это не что-то необычное. И вот суть в том, что... Материя, я имею в виду Вишой и кришна Баджин. Они не могут одновременно быть. Наша главная, не... главная непонятная в этой теме, то, что мы думаем, что с материей, с анардхами, внутри сердца мы можем совершать Кришна-Бхаджин. И это неправильная концепция с материи, с внутри сердца, мы не можем совершать кришна Кришнабхаджан. Это практически невозможно. В Бхагаватам, в седьмой песне, там мы находим Нарада и Иищер обсуждают друг с другом. Шукадев с вами говорит, два царя, они борются друг с другом, знаменитые цари. И вот борьба происходит. Воюют они между собой. Почему? Поскольку один утверждает, что это земля его, а другой утверждает, что это его земля. И это причина, по которой они друг с другом воюют. Если нет любви, нет прамы, это неизбежно. Зависть и прочее ненависть присутствует, если нет любви. Если премы нет, то это так, так и происходит, никто не может это все остановить. И вот один царь заявляет, что это его страна, его земля, другая страна противоположное заявляет, и вот они пытаются как-то бороться друг с другом. И Мая Деви смеется. И вот Майя, видя их борьбу, она смеется. И вот они просто друг друга вызов, а Деви только смеется, чья это земля. Сегодня, если это ваша она земля, но ваша завтра она может перейти к другому хозяину. Мало кто может, практически никто, не может осознать это сердце. Многие, конечно, говорят, что жизнь не вечна, нестабильна, но практически на своем личном опыте осознать это, кто может, люди стремятся к лапхе, позже прочищают. Происходит, и да, естественно, до тех пор, пока вы не утвердитесь в Адвагиантатве. Адвагентаттва, значит, в этом бесконечном мире. Как вот в школе изучают бесконечность, но кто имеет какой-то практический опыт бесконечности? Только теоретически что-то могут знать, но практически кто испытал на себе чувство бесконечности, мы должны расширить, распространить наше сердце до да, бесконечности. если мы это сделаем, если на наше сердце будет бесконечно, то тогда мы сможем обрести связь с Сананта Дэвом. Даже пример приводится, что если наше сердце бесконечно, то тогда Анантев -де Ана -де может войти в наше сердце. <звы> а если наше сердце мало, то как Верховный Господь может попасть Но в него, why, нет места, почему те, кто возвышенные саду, они любят всех, Even даже те, кто пытается их убить, как-то навредить саду, они никогда не стремятся отомстить, потому что они видят все в то время как обоспавлены души, у них есть какие-то... И, И вот Майдеви ограничивает нас Us, наши year, представления обо всем какие какое-то мировоззрение. И часто мы видим, часто даже всегда практически мы видим мир через мою. И таким образом, обусловленные души в обусловленном состоянии они не могут видеть ничего должным образом. И поэтому много раз я говорил. Гуру Патпадма Вашнава. Гуру Чаран – это трансцендентный прозрачный посредник, через который мы можем видеть все. Но если мы обрели милость Гуру Вачнава, полная милость, значит, когда нет никаких никаких преград, никаких промежутков, то, что есть в сердце Городева, если оно является в нашем сердце, в первозданном виде. Это значит, что мы обрели милость Гурудева. Когда мы сможем осознать, что наш баджан, он следует правильном направлении, когда мы обретем зеленый свет, как мы это поймем? Каковы признаки? Как вы знаете, что наша, что мы идем в правильном направлении? В то однажды множество признаков пришло с Калькут и прочих мест. И я говорил Харикадху. Когда мы сможем созерцать образ Гурдева внутри нашего сердца, ясно, четко. И вот когда мы сможем видеть Гурудева Гуру был внутри нашего сердца. Ясно и четко, не какой-то расплывчивый образ, а именно такое ясное видение Гуру Ващенава в Шилы Прохопады такого придет. В наше сердце. И вот когда мы сможем Я видеть Джаганатха Бхагавана, без посещения Пури, вы можете да. более четко вы видеть Джаганандха, и, и такие люди, которые имеют в своем сердце такое, даже не сердце, а в своей душе такое чувство, realize, то... Это значит, что такие люди обрели зеленый свет на пути Баджана, и то, что их баджан двигается в правильном направлении. И сегодня, и завтра они достигнут успеха. Первый вопрос в том, если я попрошу вас смешать воду с маслом, сможете ли вы это сделать? И вот если я вам дам масло и воду, то кто сможет смешать, это крайне тяжело. Эти вода и масло, они не смешиваются. И также сознание атма, душа, которая пребывает внутри нас, то, ради чего я люблю вас, то, ради чего мать любит своего ребенка, Ради чего отец mm -hmm. любит дочь? Какова причина? Поскольку душа внутри них. Атма – это четан мой это ананда мой Атма – душа, это источник блаженства, источник радости. Атма имеет силу воли, но Почему люди стремятся к наслаждениям? Почему каждый, каждый, даже хочет наслаждаться без И вот все не хотят наслаждаться, поскольку наслаждение Ананда, она врождённое чувство, Ананда внутри нас, но мы не знаем, где Ананда Это находится конкретно, куда Это нужно что пойти, слышу. чтобы обрести подлинное счастье. Поэтому если мы скитаемся здесь, и там, если, если мы узнаем правильное место, место то Гурващнава Бхагаван, то мы сможем умиротвориться. И поэтому, и не поэтому не не в читании Чайтамрити говорится. Его читать не читаемые говорится бхуты те, кто стремится к наслаждению, мугти те, кто стремится к освобождению или к обретению совершенств. Все они корыстные. И вот Бхагвану Богван, нечего делать с, с этими ситхами. И люди стремятся Я к совершенствам, к ситхам ради Бхаган своей Бхаган корысти. Бхагаван хочет служения. Он хочет видеть ваше настроение служения. Наше сердце настолько скверно. Бхагаван хочет видеть нашу прекрасную душу. Душа на шахте по своей природе, энергия. Все души — это шакти, потенция, энергия Господа мы должны понять красоту лотосных столб Рупагасвайбада. Если мы видим красоту и пада и Рупагасвайбад благословит нас, то мы тоже станем прекрасны. Внешняя красота это не, не столь важное. Главное наше прекрасное настроение служения, как можно вспомнить, Кубжа внешне она была э, ужасно, но Кришна сделала комплимент, что она прекрасна. Кубжа заплакала, что я, ты шутишь надо мной. Нет, я не шучу. Я имею в виду так. И после этого Бхагаван делал, прикоснулся к ней. И Бхагаван, like, like, like она, она действительно стала прекрасной. Бхагаван, Бхагаван, он хочет видеть наше прекрасное настроение служения. Бхагаван Это называется подлинной красотой. И вот Бхагаван хочет наше, видеть наше стремление Бхагаван служения ему. И в этом Бхагаван есть красота а другие виды красот Бхагавана не интересуют, они все временно. И вот масло и вода, пытайтесь понять, не забывайте, вода и масло, они не могут смешиваться, и также Наша читатма наша Читанваста, она никогда не может быть смешана с материей, но. И вот в этом суть наша то, ради чего мы живем. И вот я уже говорил, Ананда мой, Чин мой. И Атма uh, are... uh, — это частица души, у нее нет никаких связей с материей, но она смешана с ней, и сложно отделить душу от тела. Все это взаимосвязано, и также вопрос, и вот такой вопрос был спрошен Чатушван перед Амсарупи. Бхагаван явился в форме лебедя в Хамсарупе. И вот Бхагаван явился в форме лебедя в большом озере Брама. Был там, и вот Четушван задал вопрос Браме. Четушван, он хотел найти решение вот этой проблемы и сказал, О, отец, мы семилетние мальчики, но все же мы Риши. Это не мож... а, а, а, а, вот они, эти чатушонные. С неправильных времен Риши просто находятся в таких детских телах. И вот они спросили Брама, о, отец, мы хотим узнать, как это возможно. Что? Чита. Сердце. Будхи чита ханка. Ум. Будхи, разум и ложное эго, грубое тело, которое мы не можем видеть. И вот как с этим материальным телом, и вот мы очень привязаны к материальному телу, грубому и тонкому, настолько привязаны, что невозможно разорвать эту связь. Хотя внешне вроде нет связи между грубым и тонким телом, но все же она есть, что и очень сложно разорвать. Хотя у нас по сути нет связи с материей, у души нет связи с материей, но все же душа очень привязывается к этой материи. Она настолько сильно привязывается, такое сакте развивает, что жизнь за жизнью все же Дживатма она не может оставить материю, она очень привязана к ней. И, и, вот, и когда Дживатма забыла Кришну, это очень давно произошло, с незапамятных времен. И такой же вопрос, сейчас я почему говорю предваряющие вещи перед тем, как говорить о Рагунатхе Дасе -гасах. Это не шутки. У меня нет права а то, повторять имя Рагунатха Даса так, так, он -то, чист, то, Настолько он ]Harry. чист, -e настолько возвышен. Горанга хочет танцевать, повторяя его имя. У меня нет права произносить его имя. Где Рагунат Дас где я, подшая душа? Если вы увидите разницу, вам будет стыдно, неудобно говорить о нем, насколько он велик и на каком положении находимся мы. И тогда, вы, когда вы это осознаете, вы разовьете естественное смирение. Горычного они естественно смиренные, они всегда думают, что они наши слуги, и поэтому они могут говорить харикатхо. Если не думает о себе, о каких-то начальниках, то они не могут говорить Харикатху. Это единственное условие, почему чистые вы могут говорить Харикатху непрерывно. Поскольку Махапрабху, он в, в этой шлоке сказал, ты надо би". И вот сейчас вопрос в том, когда Четушван задал этот вопрос Браме. Брама не смог найти начало этого вопроса. В Бхагаватам. там говорится, И когда Чатусван задал этот вопрос, то Брама, он, был в, он не глуп, но он не понял, он был в запутанности. И вот Брама в то время был занят творением. У него было множество обязанностей. И вот он не смог найти начало этого вопроса и подумал, если не смогу ответить должным образом моим сыновьям, то не могут что-то подумать, не там И вот он закрыл свои глаза, он вспомнил Бхагавана. Бхагаван осознал. Бхагаван явился в форме этого свана, в форме лебедя. И вот Бхагавад думал. И вот да, Бхагаван в образе хамса явился в форме лебедя, и вот он начал говорить, но вот это не был обычный какой-то лебедь, и вот этот лебедь плавал и пришел к Чатушванам. Читушваны думали, они тоже подумали, что что-то необычное. И вот, когда этот Хамс начал что-то говорить, это, что спросили, кто ты, поскольку они поняли, что это необычный лебедь, несомненно, кто-то в форме этого лебедя. И вот они спросили, кто ты. А почему я, я это говорю? Сейчас вы поймете. Я в прошлый раз говорил, что, чтобы изменить ваше сердце, изменить сердце человека можно с помощью любви, а с помощью физических наказаний и толку нету. Любовь Гро Махараджа, она подобна любви тысяч и десятков тысяч отцов и матерей, но все же. Их любовь вместе всех этих десятков тысяч отцов и матерей не сравнится с любовью Гуру Махараджа. Мы не можем давить на нас, на, не, мы не можем давить на, на вас самопредание. Это естественно происходит. Оно не, не, не, не за силой заставить кого-то любить. Это путь, показанный Шитани Махапрабху. Почему тысячи преданных? Я говорю, почему тысячи преданных, почему они предаются лотосам, стопам, сочетанием Хапрабо? Почему мы готовы отдать свою жизнь ради Гуру Вашнавов, Поскольку мы любим их, И это главное, на пути Баджан. Если у вас нет связи, нет любви с Гуру Вашнавом, то все, что вы делаете, любая власть, деньги, образование, образование – все это не поможет вам прогрессировать на духовном пути. И вот сейчас, когда Чотушване задали вопрос, он не смог ответить, и он вспомнил Бхагаван, и Бхагаван в образе лебедя явился. И в этом случае Хамсарупы Бхагаван, когда они спросили, кто этот Господь в образе лебедя ответил, Хорошо. Как вы спрашиваете, кто «я»? Что за вопрос? Глупый вопрос. Кто «я»? Есть одна единая тата во всем мире. Что за глупость вы спрашиваете, кто «я»? Дядя, вы спрашиваете, что много раз, потому что время ограничено. Попробуйте понять. одна, единая, уникальная та́тва и из этой та́твы все, что мы можем понять или не можем, все бесконечные миры, все. Это прямо или косвенно. Оно связано с Ачинтя, а, беда, беда, Татвой, все связано. Но мы не можем связать себя с Бхагаваном, найти нашу связь. В этом главная проблема. Люди видят все раздельно, пытаются как-то разделить все это, что-то оставляют для себя, что-то для Гуру Вачнава, что-то еще куда-то. И это невозможно. Главная основа, кто-то может изучать какую-то философию, ну, то есть кто-то может учить какую-то философию, но вложить это чувство в ваше сердце, кто может. Кто-то может быть знаменитым философом, читать лекции, но чувство в сердце, где он возьмет. А большинство людей настолько глупы, что они не, не знают даже основы Баджина и еще пытаются спорить с кем-то. Я никогда не боюсь никаких нападок, могу ответить на любой вопрос перед so любым собранием. И вот суть в том, что Хамсарупи Бхагаван спросил, что это, что за глупый вопрос вы задаете? В бесконечном мире в этой бесконечной Браманде есть какая-то другая татва, кроме как Адва И тогда Чоту поняли, что действительно есть, нет никакой другой татвы, кроме Адвагиантатва. И этот изначальный вопрос, почему материя. Диша и Чита, почему они выглядят, что невозможно их разделить. Материя может войти в сознание, в сердце наше. Сердце автоматически будет стремиться к этой материи, и сложно это остановить. Мы можем пытаться, пытаться но бесполезно все будет. Материя. Вы сердце, если привязалось Why к чему-то материальному, то сложно отвязать его. I mean, почему чита сознание my стремится matter, к материи и почему материя входит в сознание в читу? В этом вопрос. И ответ mm -hmm. таков, то что ман будди чита аханка. Тонкое тело, это материя или чинмо -ма, или трансцендентная? Mm -hmm. Это материя mm -hmm. или чинмой, -ма, что это? Eh? Eh? И вот сам Бхагаван говорит, моя о она разделилась на девять различных частей. Вот Махараджи перечисляет на санскрите. И это значит, наш ум, сердце чита, ложное эго. Разум, интеллект – это все материя. Материя, если она связана с материей, ничего плохого нету. Если какая-то проблема тут, воду можно смешать с водой. В чем проблема? И, то есть вещи одной категории можно молоко с молоком смешать, масло с маслом, и поэтому наш он, будь чита это, это все все материальное но как бы с, имеет связь с материей и... естественно но когда мы достигаем успеха на пути хариваджина когда мы обретаем милость гу, и вечного они, они издалека могут пролить на нас свою милость. Вы, повторяя Харьдам, поймете, почувствуете это. Вы почувствуете, как Гурдов имеет огромную любовь к вам. И тогда вы развиваете Бабу, чувство только и только по милости Гуру Ваишнава вы можете избавиться от этой проблемы, I mean, от этой проблемы это, да. материального существования, материальной болезни, только only only по полной, полной милости, совершенной милости mm -hmm. Гуру Байшнавов mm -hmm. своими собственными попытками мы не можем ничего сделать. И вот тогда мы можем осознать, mm -hmm. что наш ум стремился по направлению к материи. Наше сердце всегда думало о каких-то материальных вещах. Но когда вы прогрессируете на пути Баджана под руководством Гурувичнаров, то тогда вы не сможете понять. Автоматический процесс будет происходить, но не каждый может понять когда в нашем сердце Харикатха будет не происходить непрерывно, и мы будем думать о трансцендентном. И, и таким образом наш ум, наше сердце оно станет трансцендентным, если мы постоянно размышляем о трансцендентном. Из Брихад Бхагавата я произнесу одну шлаку, из Брихад Бхагавата вот эту шлаку. Автоматически это произойдет, если мы будем слушать трансцендентную Харикатху, и мы забудем наше материальное тело и все материальные вещи. Шила Бхактяна Такура пишет в И вот в процессе совершения Харибаджана Харинама я забыла о материальной жизни о Самсаре. На, на Бенгале так китра. это звучит. Шила Бхактина Такура в одном mm -hmm. из киртанов. И вот он говорит, что в процессе воспевания святых, святых имен я <святых> лицезрел самого Кришну на товарвеше. Это прекрасный киртан, который он написал. Но мы заняты с материей, у нас нет времени воспевать so эти прекрасные киртаны. И вот Шила Бхатигаса Махарадж. Очень часто объяснял Киртаны. Иногда какие-то преданные спрашивали, Но мы заняты Татвой Сиданта, что у нас нет времени, к сожалению. Нет времени изучать эти киртаны. Сила Бхагаватикуру написал множество прекрасно киртанов. Мы должны знать, как их петь должным образом. Если мы не знаем, то не будет такой радости от их воспевания. Но все же они очень прекрасны. Я а вот там так, когда писал свои киртаны, он тоже указывал, каким образом их нужно пить, с каким чувством. Я вот раньше пил вот эти все киртаны. Сейчас, к сожалению, не успеваю. <плодисменты> Вот. Тот, кто совершает баджан в раджан он достигает успеха в жизни. Мы очень удачливы. Мы обрели еще лабхатино-такуру. Не нужно жить, ждать второй, другой жизни. Если вы глупы, то будете ждать следующей жизни, но... Я могу бросить вызов, что в этой жизни можно достичь успеха, если вы по-настоящему искренне. Вам не нужно ждать следующей жизни. Можно родиться непонятно где лучше. Не рисковать и брать этот шанс, который уже есть у нас. И в этой жизни мы должны достичь успеха. И что я хочу сказать? Вы не можете понять, осознать, что под совершенным руководством, что это значит нишкопад. Вот. Я хочу сказать, что мы должны быть искренне, без всякого лицемерия. И тогда в этой жизни, если мы следуем чистым Гуру то. Мы обнаружим, что мы изменились, когда это произойдет. Я не знаю, но вы почувствуете, что у вас попало, пропало всякое влечение к материи. И в софрении вы осознаете все. В этой жизни можно достичь самосознания и так, так, так в процессе совершения баджана вы почувствуете полное безразличие к всему материальному. И мы будем полностью зависеть от Бхагавана. Я говорил о шести видах самопредания. Вот эти... Биша Шопалоно, Дойна, Ви? Бхактиону куломатшу, карджируси каро, бхактипотикулобабо, боржонунги каро, соронго соронагати, ой, виляхаро, Божендо кумаро, рупошана тону поди, донтети нудхори, бакоти духу подо кандия кандия и таким образом мы должны воспеть ради Гора Хари. Мы должны петь для Верховного Господа, Он пребывает в нашем сердце, можно петь в одиночестве. Господь, все равно нас услышит. И вот когда мы будем делать все для удовлетворения Верховного Господа, Господь, несомненно, Он ответит нам. И таким образом наш ум, тело автоматически мы почувствуем и увидим, что мы чувствуем влечение Гуранги Махапрабху к Кришналиле, мы хотим находиться с Гуры Вашнавами. А если мы хотим скрыться от них, это значит, что негативный баджан совершаем. Искренние люди не хотят всегда находиться рядом с Гуру но лицемерные люди не всегда чего-то боятся. Дандават значит мы должны посвятить наш ума, ума тело и речь кайманавакья. Если мы не говорим ванчакалпата и не ванчака по предлагаем свой ум гуравачнавам, то наш поклон дандават он не совершенен. Мы не можем получить результата такого поклона Дандавата и вот Кайманаваки. Мы должны кланяться умом, телом и речи. И вот возвращаясь к Аргунатху Дасугасаю, его возвышенное имя, я не имею права повторять повторять Дасгасай, это синоним признак чистоты, аскетизма, это признак величайшей любви к Радхаране. Если у нас нет любви к Радхаране, то как мы можем понять, кто такой Кришна? И вот Рагунада с Гасай всегда плачет и говорит. Если вы не... Если вы не... Даруйте мне милости, вот он плачет и говорит, воды с лотосных стопратхарани, если вы не прольете милость на меня, то будьте уверены, я умру. Будьте уверены, что я умру без вашей милости. Пожалуйста, возьмите меня к вашим лотосным стопам. Будьте уверены, я ваш. Рагунадас Гасай гарантирует, давай. я ваш. Без вас я умру. о Радхаране, о дай мой. кто... И вот он молится о Радхаране, и, и спроси меня. И вот это чувство мы должны развить в нашем сердце, не ради каких-то вещей посторонних, а ради Бхагаваны. таким образом, Шилабхак Тюна пишет, Когда этот день придет? Like когда Нитинанда, где, где, когда я буду повторять их святые имена. И вот это очень прекрасный Киртан. И вы если вы осозна, вам придет это осознание, то вы забудете обо всем материальном. Но, so no, malo... no, к сожалению, мало кто, speaking, кто интересуется такими возвышенными духовными вещами, очень мало тех, кто по-настоящему искренне What? стремится What? к этому. И вот sincerest... я хочу увидеть хотя бы одну искреннюю душу. So okay. Хоть, один если, это тоже хорошо. Ну, хотя бы одно, одного you. будет достаточно. Кто может впитать, you. принять все это учение. So, И вот Рагуна Дасгасай плачет. Это наивысшее чувство випаламхи. Это высочайший признак випаламхи бхава. ла под so nice, nice. говорил why very often used to say, очень часто если вы обретете вкус bhajana, к чистому баджину вы не сможете ост оставить баджан так или иначе если, вы, если я буду успешен в том, чтобы дать вам хотя бы каплю, чтобы вы почувствовали вкус этого величайшего баджина, чистого баджина, то тогда я уверен, вы никогда не сможете забыть это и не будете стремиться к никакой материи. Вы должны понять значимость этого баджана. Но мы забыли все. И вот Рагуна сгасай. И вот Рагуна Дазгасай. Кинг, Баданти", Кинг Баданти", Значит, это такой пример. Никто не может... Прикоснуться к этому это кин so настолько высоко, настолько возвышено, настолько so прекрасно. Этот идеализм Кришна-баджана, дюгал-баджана, баджана он настолько прекрасен. И мы не знаем, кто может That's достичь этого величайшего уровня. Это кин ваданти. Мы можем видеть, но видеть как красоту этого баджана, но king достичь king его сложно и вот почему я говорю обо всем этом я говорю предваряющие вещи агуна да Постоянно хотел уйти из дома. Почему? Кто-то давил на него, заставлял. Его отец и мать, они были очень привязаны к нему, к своему сыну. Но Рагунат хотел уйти из дома. Вы знаете, насколько богаты были его родители. В Читани Читамите описывается, и вот там говорится, что его богатство можно было сравнить с богатством Индра. Кришна Даска с вами говорит, очень много богатства, собственности, земли, золота и всего остального было, но он не был привязан ни к чему этому. Он был единственным ребенком. Он хотел уйти из дома. И вот он пытался уйти из дома. Отец на него, охранников. И вот они поймали Рагунатха. Ну, когда он убегал, его ловили возвращали домой. И вот Рагунатх с пытался уйти из дома, но безуспешно. There, Отец посылал there, людей, there, чтобы его поймали, и то все. Его такие начинали И вот он вынужден был прийти домой назад, и вот в итоге... Радунада сгасаю, он надоело. Он уже понял, он думал, что в этой жизни уже не сможет из дома уйти. Отец и мать не плакали. Мать сказала, О, почему бы не привязать его на цепь? Хотя бы в сохранности будет. И вот мать из-за любви сказала, слушай, почему бы не посадить его на цепь, отец? засмеялся, ты глупо. Смотри. So У него so при, прекрасная life. жена. Она like подобна Урваши. Божественная этой Апсария. У него дома такая прекрасная While жена. Отец когда Гасай сказал своей жене, что смотри, что толку его садить на цепи, если мы можем mind, его тело как-то привязать, на ум, что мы с ним сделаем? Хотя Шаста говорит, что прекрасная жена, прекрасная девушка, это самое крепкое, чем можно привязать человека к дому или еще к чему-то, к какому-то месту и, и Рагуна вот Рагуна надо он неосознанно ну, в смысле в то время женили лишь детей достаточно в юном возрасте поэтому он же женат был и вот отец сказал матери что что толку если мы посадим его на цепь у него такая прекрасная жена это лучшая из тех всего того чем можно привязать его к дому но он не привязывается и вот говорится что жена это его жена была подобна обсае Отец отец был богат, подобно Индре. И вот отец говорит, у нее было столько богатств, как у Индры. Мойка очень богатая. Но все же он не... Привязывается ни к чему. Разве мы не привязали его? Смотри, какая прекрасная жена. Что еще может привязать человека к дому? Разве это не оковые? Разве это не цепи? Это лучшая из всех цепей, которые может держать человека дома, но мила него это не действует чем же еще можно привязать его к дому что еще может быть столь сильно? сильно если это не смогло то что еще может и вот он сказал и что же это и вот на Бенгале он сказал, «Тот, чье сердце предан, продано лотосным стопам Гуранги, того человека уже ничем не привязать. Кто может, кто может э, сдержать такого человека, чье сердце полностью продано Гуранги?» Тот, кто полностью предался Гуранге, что же делать? Когда Рагунатх не смог уйти? И вот однажды пришел Гуранга Махапрабху в Бенгалу зарисе Арисы. Рагунатх попросил, чтобы тот спас его, он плача сказала, спаси меня. И Махапрабху сказал, возвращайся домой, почему? Махапрабху сказал, успокойся и живи дома, совершай баджа постепенно. Ты сможешь оставить дом, когда придет время, и каково значение? Вот эти его слов. Здесь говорится, <coughs> то, что поддерживая успокойся, умиротворись и иди домой. Почему? Махапрабху мог спасти его сразу же. Но зачем его? А отправил домой и сказал, что успокойся, не будь сумасшедшим внешне. Иди, иди домой. Здесь Батул, значит, не, не будь сумасшедшим. Постепенно в процессе совершения баджины отречения явится в твоем сердце, ты сможешь оставить свой дом. И вот иди домой и не показывай, что ты предался лотосным стопам Кришны. Живи, как обычный человек. Следуй юктовой раги. Не нужно никого пугать. Пускай они думают, что ты привязан к материи. И вот Махапрабху дал ему такой совет, чтобы тот жил, как, ну, как, как обычно, и не пугал никого. И вот Марагунат, в соответствии с наставлениями, Махапрабу начал сделать вид, что он обычный человек. Раньше он спал, даже дома не спал, спал на балконе где-то. И вот когда он стал жить так, как обычный человек, более-менее похоже, то родители очень обрадовались, что он наконец-то выздоровел. И вот когда отец и мать думали таким образом, то автоматически эти охранники они потеряли бдительность, подумали, что все... Сейчас можно делать вид, что мы работаем и заниматься своими делами. Вроде все хорошо, можно расслабиться. Ну, уже охранники уже там, так, ну, так, спустя рукава работали. И в итоге тем временем я пошел спать на балкон, поскольку дома жарко очень было. И что случилось? Около трех часов, трех тридцати. Их кулагуру, но он был спутник Гуванги Махапрабу. также. Я Донанда на пришел. И где же твой отец? Сказал, что отец внутри, что случилось в храме? Нету пуджари. Пуджари ушел. Нужно кого-то организовать вместо пуджари, чтобы тот пуджарил. Ну, сказал хорошо, заходи, поговори с отцом. Никого не было этих охранников. И, а, точнее, Рагунада сказал. Go there, to а наоборот, он сказал, что не, не so иди к отцу, иди, в общем, занимайся пуджей, Я с отцом поговорю, кого-то пошлю. И вот тут вот, Аргуна Дасгасей подумал, что сейчас хорошая возможность. Охранники все ушли, этот горой его ушел, отец тоже спит, и вот он убежал из дома в лес. Вы не можете представить, какое влечение Гуранги Махапрабу. Он имел какое чувство, он до пури дошел за 12 дней всего. Он бежал как сумасшедший. За эти 12 дней он только ел два-три раза. И вот он так бежал по направлению к Шиману Махапрабху. И вот он бежал быстро, чтобы отец не проснулся и, и не заметил. Гуранга Махапрабху, его спутники очень могущественно, не могут делать все. И вот я говорил об Абхирам Такуре. И вот, когда отец проснулся, мать проснулась, думали, где этот рагунат, ну, может, куда-то погулять пошел. В общем, без, без задней мысли делали свои дела, думали, что он в таком нормальном состоянии, можно не беспокоиться о нем. И вот, решили. В общем, они не беспокоились, потом уже много времени прошло, тут все не приходил и не приходил. Я сейчас говорю о последнем ну, в, то, в то время, как Аргунат ушел из дома. Потом я расскажу, как Махараша mm -hmm. ну, рассказывает, как он Рагуната ушел из дома, и вот Маха, Маха его отправил назад домой, но потом через какое-то время тот убежал из дома, потом Нитьянанда пробу. Панихати, около Бракпура, я однажды был там. Однажды. Но ну, я там был, там одни сахаджи, с тех пор не посещал то место. Ну, в общем, там люди какие-то непонятные были, одни сахаджи, все в масле, горчичном, с женщинами свободно общаются, вот мне стало неприятно, я поклонился Рагунатдасу Гасвами, с тех пор никогда не посещал это место. И вот Рагунатдас Гасай пришел, узнал, что Нитянанда Пабу пришел туда. Рагунатдас Гасай узнал об этом и... Очень рад был. А это ты можешь поехать, историю рассказывает. это было до того, его еще отец отпустил, It's с охранником, чтобы встретился с Нитянандой, а потом они вернулись, и вот... И вот он, Анантадев, если мы кланимся сначала Гуранге, Гуранга будет недоволен. Сначала нужно кланяться, не Нитянанде, он все и вся. И после того, что случилось, Агунат взял разрешение у отца, матери, и вот вместе с охранником пришел к Нитянанде. Он увидел Нитянанду. Там, где Нитянанда сидит, под баньяном деревом. он подошел к нему. Если вы видите Нитянанду, то восхититесь его красотой. И вот после этого преданные Brabhu, говорят о Прабу, Рагунат пришел. Где Рагунат? Нитянанда Прабху открыл глаза. Где же Там Он кланился кому-то. И потом... И вот Гумахарадшан тоже часто говорил мне, когда я приходил какой-то строй, я не, не беспокоил Гумахараджа, я ложился где-то там поблизости. И... И вот, вот, вот Нитянада, когда увидел Рагунатху, он сказал, подойди поближе, «Подой поближе, поближе, куда ты постоянно где-то находишься вдалеке от меня, не приходишь ко мне, мне, иди ближе, сейчас я поймал тебя, я, тебя, и я накажу тебя, подойди сюда. Рагунатх подошел, и вот он поклонился ему, Нитянада пробу. Он поставил свои две лотосные стопы ему на голову. То, что не могут достичь санкара Брама а Рагунатха это. И вот Рагунат. я накажу тебя, каким образом ты должен организовать челу? Ну, в общем, этот чародат хиоутсов, нужно было купить чару, включенный рис, йогурт, фрукты, молоко и все kind of остальное для kind of этого праздника. праздника Рагуна сказал, что я хочу такое праздник. наказание всегда получать, я все сделаю. И вот Нитя надо засмеялся, и сразу они с различных близлежащих деревень они организовали все эти составляющие, чтобы а? готовить эту чару. И пригласили, пригласили всех, всех, кто там был. И вот эта чара, плющенный рис, йогурт, молоко, фрукты. И всех кормили досы вот этой чарой с йогуртами, фруктами. с он послал своих охранников, чтобы тот скупал фрукты и все остальное для этого праздника. И вот всякие эти продавцы сладостей собрались там, чтобы продать им, ну, сознали, что какой-то праздник и сладости. Все заберут и so вот so продали here, все so свои сладости, множество других imagine. продуктов было там, множество просада из этого приготовили, множество фоги предложили Господу и раздали всем преданным. И вот это было на берегу Ганге, там рядом. И Нитианда пабл ну, в общем, там собрались все эти люди, которые что-то продавали, также для праздника горшки всякие, сладости, фрукты, чару и все остальное. И вот с водой Рагунат и все преданные, они приготовили всю эту чару с фруктами, йогуртом. Разложили по тысячам горшков. надо сидел под баньяновым деревом. Тысячи людей пришли <coughs> и вокруг, и Нитянанда был в центре, и Нитянанда разложил туласи по всем этим приготовлениям призвал Гурангу Махапрабу, сказал, о «Махапрабу, приходи из Пури, здесь большой праздник». И Гуранга Махапрабу явился там за долю секунды и сел рядом с Нитянандой, за ним, но никто не мог видеть, только Нитиананда мог видеть, что Господь пришел, чтобы принять это подношение. И Нитиананда Прабу, как чая говорил. Баларам иногда целует Кришну, как своего младшего брата, и так же здесь. И, и нет, вот Нитянанда, он нет. все это смешал. И, и, ну, в общем, Все это подношение поднес с Махапрабху, но никто не видел, кроме него, что Махапрабху здесь. И вот после того, как Махапрабху был на Крумле, Нитянанда тоже приняла и потом Начали звать всех преданных на просад. Сотни людей раздавали, тысячи принимали просад. И вот таким образом большой пир был, и Рагуна Дасгасай, он всем пришедшим раздавал какие-то пожертвования в форме денег. Фу. в Он тоже Он в Его сестра И вот там еще был Рагав пандит, него сестра no, была Домаянти. No. Каждый <laughs> год. You know, от Дамаянди там она делала всякие пури. Не консервы, а такие. ну всякие. Ну, консервы, в общем, закрутки послала Махапрабу в пури. Ачар всякие, ну, эти долго хранящиеся приготовления. И, и всяких листьев, кореньев, плодов, деревьев и прочее, всякие лека, лекарственные вещи, соусы и прочее. И вот она пыталась служить всячески, как может. Она была подобна матери, заботилась, так хоть готовила что-то, чтобы Махапрабху был здоров всегда. Что же делать? И вот она, а, она беспокоилась, что Махапрабху ничего не ест. И... Ну, как, а в Кришне или этот Мадхумангал, предупреждал кого-то, чтобы Кришну парамана не кормили, поскольку у него пищеварение слабое, а кормили его. Этот Мадхумангал постоянно воровал еду у Кришны даже, когда Кришна ел, Куда-то отворачивался, тут тот с его тарелки что-то забирал. Ну, ну так он никак не со это делал. И вот если Сила Пуригасе Махарадж или Сила Шидада Махарадж был бы здесь, я бы практически пример мог привести. Но сейчас сложно, их сердце очень велико. Если вы вот придете к Гуру Махараджа, то. So Го был очень прекрасен, Hello. он I'm очень сладко выглядел, очень Marciles. милостив был, okay. я, может, говорю, Hello. местами жестко, но Го такого <laughs> не было. И вот потом они раздали панаме всем пришедшим, и потом со слезами, катящимися из глаз, но они сказали, что сейчас... Сказали Нитьянанде, что праздник кончился, сейчас ты Мам. должен спасти меня, у меня нет никакого другого выбора. Прабу, Господь послал меня к вам, Махапрабу. Маха, Маха, сказал, сказал, ты свободен, как свободен, если я пойду домой, меня привяжут. Но Нитьянаде сказ сказал, что ты свободен, ты можешь идти в Пури, Махапрабу ждет тебя. Он даст тебе служение. Он предсказал все, что будет. И он сказал, что Махапрабху предложит тебя лотосным стопам сварубгаса. И действительно, все так и случилось. Не тебе надо. Он все предсказал и сказал, что ты получишь близкое служение Гуранге Махапрабху. И вот после такого благословения Нитянанда, Ананта Дев, Поскольку не приняв прибежища у лотосных стоп Нитянанда, никто не может прогрессировать. Нитянанда Потому может то, даровать нам Гурангу, если мы будем избегать Нитянанда, то мы ничего не достигнем. И таким образом сейчас я возвращаюсь чуть назад. И вот Рагунадх Дас Гасай, он обрел эту возможность и достиг успеха по милости Нитянанде. He он достиг Пури, никто не мешал ему по дороге. И он предложил себя лотосом стопам Гуранги Махапрабу. Гуранга посмотрел и сказал, о Рагунаш пришел, столько сложностей у него было по пути, чтобы пройти такое огромное расстояние. И о Сваруб, позаботься о нем. Иди и позабо позаботься о нем. И с тех пор обрел возможность доедать остатки пищи Гуранги Махапрабо. Милость Гуранги. А, милость нитянады, значит, мы во всем достигнем успеха. И вот мы должны медитировать на эту лилу. Не то, что мы можем купить какую-то чау из, с рынка и предложить ее. Мы, конечно, можем, но главное, помнить, о нитянанде, об этой лиле. Если наш наша ум перенесется, перенесется в эту лилу в Панихате, там под большим боденом деревом сидел Нитянанда Прабу, и это лила происходила. И это сокровенная суть лилы, не просто что-то приготовить из чиры, это, этого мало нужно помнить, о а Нитянанда, он Нитянанди, я думаю, на сегодня все. Вчера много преданных пришло. Не знаю, адрес никому, никому не давал, но много пришло, так или иначе. Я а только начал, и тут много преданных пришло. Субхак Махараджи, еще кого-то. из какой-то проф, профессор с Арицией пришел. Сказали, что слушают и смотрят Харикатхумы. Вот завтра опять придут, чтобы стричь так или иначе. И вот... Каково значение этой шлоки? Я прославляю Шичитане Махапрабху по милости того Шичитане Махапрабху. Даже пятилетний ребенок, он может пересечь океан Сиданте, как Кави Еще хочу сказать, я забыл в тот день, я так много хотел сказать, но не все успел. Еще две вещи я должен сказать о виданте. Я не смог сказать. И вот, и и когда я расскажу, и еще и все возвышенные, преданные, самосознавшие себя души они говорят то, что Гопинатх он родился как Кави или нет. Ну, чемаха что забыл сказать, потом вспомнит, скажет. Не теряйте пути, мы обретем то сокровище, то, что другие люди не могут обрести, но мы должны иметь терпение.